хотите получать стабильный доход через интернет, пробовали различные способы, но они или были очень сложными или просто оказывались лохотроном, разочаровались в возможности зарабатывать через интернет, создайте свое дело в интернете на бесплатных скайп-консультациях. Во-первых, это самый простой способ, не требующий даже своего продукта. Во-вторых, это ваш бизнес и люди вам на ваш счет будут платить деньги. Чтобы вам было еще проще, мы подготовили для вас подробный пошаговый чек-лист по созданию своего дела на продающих консультациях. Забирайте прямо сейчас, кликнув по ссылке ниже. А может, вы уже продаете через интернет, но ваша прибыль нестабильна и случаются кассовые разрывы. Или вы коуч, психолог, тренер, работающий офлайн или MLM-предприниматель. Это решение однозначно для вас. Самое интересное, вы уже этим занимаетесь, только не догадывайтесь, что этот навык можно монетизировать. Все просто, у человека есть проблема, он приходит к вам, вы ему советуете самый короткий путь решения проблемы и в конце предлагаете платную программу или услугу. Она может быть как вашей, так и вашего коллеги. Интересно, как реализовать данную модель в жизни? Отлично! С помощью подробного пошагового чек-листа действий вы узнаете 4 шага, которые вам надо сделать для получения первых денег в без вложений. Узнаете, какой продукт вам продавать через консультации, если вам нечего продавать. Узнаете простую схему, чтобы создать на вашей консультации очередь без массового привлечения. Получите скрипт бесплатной консультации, после которой каждый третий будет оплачивать. Выполняя шаги из чек-листа, вы гарантированно создадите свое дело в интернете на продающих консультациях и получите первую прибыль. Итак, забирайте чек-лист прямо сейчас.